Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Ольга Павличенко. Я партнер международной корпорации Фухоу. И я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Сегодня речь пойдет о биоэнергомассажере и процедуре биоэнергорегуляции. Что же такое биоэнергомассажер? Это высокотехнологичный инновационный прибор для очищения энергетических меридианов. Что такое энергетические меридианы? Это русло, по которым циркулирует энергия ЦИ и крови. Также идут питательные вещества и идет обмен информацией от органа к органу. Западная медицина долгое время не признавала наличие меридианов у человека. В 1986 году в Университете Нейкера во Франции при ведении техницией в биологически активные точки человека были установлены траектории, которые полностью совпали с меридианами, описанными в древних китайских трактатах Хуэнди Нейцин. Так экспериментально было доказано наличие энергетических меридианов у человека. В традиционной китайской медицине считается, что если есть застой в энергетических каналах, энергетических меридианах, то как раз в этом месте будут развиваться какие-то болезненные симптомы или какие-либо заболевания. Вы спросите, откуда же берутся у нас застой в энергетических меридианах? Это происходит в течение всей жизни и связано с вредными привычками. Это неправильный образ жизни, это неправильное питание, малоподвижный образ жизни. То есть это, э, можно сказать, что эти привычки развиваются в течение нашей жизни. В традиционной китайской медицине есть несколько техник для очищения энергетических каналов. Такие как вакуумный массаж банками, массаж гуаша иглорефлексотерапия, моксотерапия. Но дело в том, что эти техники невозможно выполнять постоянно, так как требуется высокая квалификация мастера. Ну и они не безопасны и не безболезненны. Корпорация Фухо выпустила уникальный массажер для очищения энергетических меридианов. Один сеанс биоэнергомассажа приравнивается к 10 сеансам ручного массажа. За один сеанс энергетические затраты равны приблизительно, если бы человек прошел 6 километров быстрым шагом или сделал 500 сжимов от пола. За один сеанс из организма выделяется от 4 граммов токсинов. В течение 45 минут идет очищение лимфы. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. А я вас приглашаю на уникальную, очень приятную и полезную процедуру биоэнергорегуляции. С вами была Ольга Павличенко и до новых встреч!